Доброго всем дня, уважаемые подписчики, зрители, гости. Давно не затрагивалась тема теплообменника самодельного. В итоге приехал мне регулятор оборотов для кулеров компьютерный. Цена вопроса, по-моему, в районе 200 рублей, сейчас точно не помню. В общем, если вы хотите сделать сами регулятор оборотов своему теплообменнику если у вас там стоят обычные 12 вольтовые кулеры вентиляторы 1-2 там неважно сколько ну просто не имеет смысла переплачивать за что-то там за готовые решения мне кажется проще приобрести вот такую штуку вот она вот так выглядит цена вопроса на нашем любимом китайском сайте в районе 200 рублей значит на три вывода на 3 кулера 12 вольт здесь была такая розеточка обычная компьютерная сейчас покажу вот, такая вот. вот они подходили два проводочка. Эти. я их откусил естественно вот. И, конечно сразу говорю я уже проверял сейчас еще раз при вас проверим значит подключение если у вас допустим кулер с тремя проводами вот как у меня в данном случае проблем вообще никаких если он с разъемом не ошибетесь подключается все кулер подключен вот. бывает с двумя проводами и так далее но вам в любом случае даже если нет таких разъемов у вас если просто два провода припаяны естественно черный минус красный плюс отрезаем фишку Скручиваем на скрутки и так далее. Вот здесь у меня было э, даже не три провода, а четыре. Я вообще от разъема вот, откусил один провод кусачками. Включаем второй кулер. Вот они. У нас два кулера. Разные абсолютно. И регулятор. Берем 12 вольт. У меня с аккумулятора. Цепляем минус. Главное, чтобы не коротнуло. Сейчас мы как-нибудь это все дело вот вот. Зацепили минус. Зацепили плюс. Один кулер у меня послабее, другой немножко помощнее, поэтому он не крутится. Если не добавить, значит... Так вот, сейчас положу как бы так сделать, чтобы было видно значит один у нас крутится один нет добавляем оборотиков пошел крутить второй и они можно даже послушать как они зашумели убираем оборотики Задний остановился. Который помощнее. Это продолжает крутиться. Вот давайте. Еще добавляем. И убавляем. Вот. Цена вопроса, как я уже сказал, в районе 200 рублей. Или 200 рублей, как правильно. Думайте сами. Покупать или не покупать. Вот. Я думаю, что те теплообменники, печечки, которые продаются С регулятором и без регулятора Я посмотрел Цена существенно разнится вот. Но переплачивать За транзистор, диод Один переменник и Одну сопротивлюшку Ну вот, сами видите, вся плата То есть Вот она Естественно, вот эту планку мы я откручу. Останется у меня платка, которую я уже, как вам рассказывал, где она будет стоять. Просверлю отверстие и закреплю. То есть у меня будет наружу только регулятор. Сопротивлюшка. Все, ребята. То есть приехал он где-то неделю назад мне. Только сейчас руки дошли до проверки и так далее. Сам теплообменник не у меня. У моего напарника по работе. Вот как только он мне его вернет, естественно, мы все сделаем. Я вам все покажу. Что же касается чертежей, простите меня, пожалуйста, люди, которые зрители очень просят и просят даже перевести на английский язык инструкцию. Вот. Прошу еще раз прощения, не получается у меня, к сожалению, не хватает времени. Очень много работы в последнее время. Плюс еще готовимся вот, делать жерлички сейчас, очередной рыбалки к ночи к форелевой. Вот Прикупили несколько обновок мы и шнек для шуруповерта купили. Соответственно, тоже на него будет обзор шнек Нера от Волжанки ящики ну ящик я может быть сейчас вам покажу в следующем видео уже посвященном рыбалке то есть что касается теплообменника мне гораздо проще будет снять вам видео видео с размерами уже есть на канале также снять вам видео где я расскажу как что зачем делается куда наносится герметик что нужно клепать сначала приклепывать что потом то есть, сам процесс сборки я вам постараюсь рассказать. Поэтому, немножко даже мысли у меня сейчас в голове сумбурные. Не знаю, за что хвататься. Делаю еще и попутно. Вот такие вот коромыслица, тоже для рыбалки. В общем, работы много, дел много. Еще раз извиняюсь перед всеми, кто ждет чертежей, кто ждет описания. Переводы на английский язык. Ну, не думал я, что будет такой интерес, если честно. Постараюсь оправдать ваши надежды, ваши ожидания. Спасибо всем за внимание. Такой вот небольшой рассказик был. О регуляторе.